Всем привет, на связи мистер фисер мы играем в игру Ори the Зависпс. В прошлый раз мы, по-моему, сделали Must Have, мы прошли, наконец-таки, вот это испытание времени, оно очень долго не давалось мне, но это было очень классно, и мы это сделали, это Must Have. Здесь мы прошли тоже испытание боевое, и за счет чего... Получили еще один осколок духа и теперь у нас, как видите, 6 их. Что мы еще сделали? Также мы собирали всякие ячейки здоровья, там маны и и и и. Что-то еще мы сделали. Ну и конечно же мы дошли до места, где мы сейчас находимся, плюс собирали, разведывали те места, в которых не были тело, что находилось в чернильных топях. Вот. Э я забрел вот сюда, но не знаю, смогу ли я вообще потянуть это место. Вот это меня немного тревожит. То есть есть вероятность того, что я сейчас пойду дальше и нифига не потяну. М -м. И в связи с этим у меня такое какое-то небольшое отторжение есть. Ну ладно, раз мы сюда добрались, давайте попробуем это сделать. Это опять же, скорее всего, будет для нас must have. Вот, и если останется время, то мы телепортнемся вот сюда потом. И пройдем в чернильных топях вот это место. Тут, скорее всего, у нас, сколько помню, была вода. Поэтому мы не могли туда зайти. Сейчас водичка стала прозрачненькой и все клёвенько. Так, ну что ж, ускорение у нас как всегда работает. Это что за пузырек? О, а вот это классная вещь. А, я так полагаю, тут все сделано так, чтобы мы долго тут плавали, да? Так, и пешечки. Ой-ой-ой, это что за ускорение было? Ёпта! А, то есть тут пузырек пошел нафиг, да? Нас кушают! Пузырьки хочу, пузырьки! Ай-яй-яй-яй-яй! Эх, не будет пузырьков, да? А, тут нам прям не дают, да, вообще плыть? Вообще пипец, ребята. Да чтоб тебя пузырь, какой же ты долгий. Так, давайте пробовать. Это все ускоренно пробовать. Так. Ой, -ой куда нас? Да, блин, вы серьезно? Это в... просто в то место выбрасывают. Или Рили? Хреновое место, честно. Как нам. Как нам пройти ту хрень? Ну, тут меня сидят. Я просто хотел бы. Сидать уже. Я просто хочу каким-то макаром. М -м, очутиться там, ну да. Рента там. Как это сделать? Как это сделать? М -м -м, конечно. Как тут собрать вкусняшку? Как это сделать? Я не понимаю. Я не понимаю что мне делать с ее бедой там по-моему мне не получалось да, пройти ну, Дайте пробовать может сейчас получится я не знаю будем практиковаться ах ты гадство Ну да. Пробуем, пробуем, пробуем, ждем. Фигня полная. Тоже полная фигня, надо как-то, чтобы он у нас сюда прям Звезданул. Ты звезданешь? У нас нет. Максимально вверх. Ой. -о -о. Все, я понял, что тут. А -а -а! почти получилось. То есть это релида really, да, реальная история. нам нам, нам. О, -о, -о, О, съели меня. Ели меня, съели меня, съели меня. У. прям там, да? Когда мы так держимся, мы не можем, да? Успокойтесь. Успокойтесь. Так, а как тут-то быть? Да. Едят и едят. Едят и едят. туда попасть я не понимаю походу я не готов к этому всему давай съешь нас И все, да? Так хочу сделать. О, -о, -о! а как так-то почему? Почему нас так далеко откидывают? Ой. Не, ну нет, тут я прям вообще сдох. Все. Полезно. <смех> Тарямба, братан. Нет, да. Не, Вообще ни разу. В воде мы, конечно, не очень прыгуны. ой ой, -ой. Стоп, а как? стоям по Я не понимаю тогда. Как мы попадем сюда, если у нас тут закрыто? А, это реальная проблема. Серьезно? Не, я не смогу попасть. Хотя, ну не смогу. Мне надо ту ветку разрушить. Но я уже профокал этот момент. Так что съедайте меня полностью. Я пойду вверх. Ай-ай-ай. Да... Все, разбился. Не всегда получается. Какой я везунчик. блин все она здрасте здрасте вы стреляете меня Блин, а с этой рыбкой тоже же можно прыгнуть, да? Не, фигня какая-то. Да. Только вот так это можно было сделать, походу. Трындец, конечно. Это какой-то реально трындец. Так, а тут что у нас? Тут тоже мы можем, да, это все разрушить якобы. А, ну чтобы мы типа обратно забрались да Уф. ну и место о как ну допустим я тут опять же паучки какие-то странные кто вообще зачем мы чем мы тут Ага зачем это все, если зачем мы тут? Я не понимаю. Так, давай пуляй сюда. И я опять не пойму, зачем мы сюда подошли. вообще не понимаю так ну окей я допустим Так, тут, скорее всего, знаете, что надо сделать? Поменять немножко нам... Хотя притяжение есть. Ой-ой-ой. Давай, обливай. Зачем мы это все делаем? Ну, наверное, чтобы потом каким-то макаром сюда вернуться, да? О чем тут будем делать? ячейки энергии нашли фрагмент ячейки энергии пишите еще один и ваш максимальный запас энергии увеличится один надо искать да? мышка ухо ну какая а? купить ну как бы не так сложно было но прикольно конечно так а тут как пэшка вверху да какого хрена какого хрена какого хрена О. Ух, ну хоть сюда я забрался. А чему? Да пошла ты блин еще собирать эту хрень а тут такая хрень полная хрень так чуть чуть абстрагируемся пойдем вниз Чуть, самонаводящаяся что ли вся эта ярость это правильно правильно да правильно правильно правильно да ⁇ п макарек вообще пофиг что тут сиди живи не сиди не живи я вообще вниз пошел станьте от меня пожалуйста я никому не лезу и вы ко мне не лезете. Пожалуйста. Прошу вас. Так, все, я на пути, так что отстаньте от меня. Я хочу это пройти. 4000 Но с другой стороны если сделать так чтоб на карте все показывалось то то что у меня это хрень собачья да я так буду походу весь день прыгать серьезно простите но мне нужно урапкаться тут водопадик угу. небольшой так и я почти дошел да Подлунные норы что блин чё блин сама накололась так что ли, получается о был я туда тут, да, тут... В прошлый раз было весело как так песок сыпать и что с ним надо сделать бесполезно да тут что творить просто песок сыпет и сыпет о, -о, -о, о и никуда мы не можем от него деться Мышка летучая. Да, если мы туда пойдем, это же совсем другая локайшн. Какая то собака, а? Ну, я даже не знаю, не знаю. Насколько это правильно так вот идти? Ой, пипец какой-то, там еще вверху вкусняшка. ай есть контакт ох елки зеленые а типа показали что смотри дурачок мы закрываем от тебя врата Приплываешь, мы их Открываем, да? Интересно То есть пофигу, откуда я подплываю Они меня улавливают Я он такого плохого -то сделал. А, да... Тут. Знание духов. Слух разведан. А что это у тебя за бумажка? Чирик. Четкий пунктир. Яркий жирный крестик. Это же карта сокровищ. Готов обменять ее на свою сумку для странствий. А то мне явно понадобится сумка побольше. Так, ну и что ты мне дашь сумку какую-то. Зачем это? Сумка для странства. Мы нашли новый предмет для задания. Эта сумка очень маленькая, но удобная для приключений. И мне я тебе задание Для того, кто любит приключения, кому нужна! Ого. А, здравствуй! Ты как раз вовремя. И наконец-то понял. Что хотят сказать эти камни. Кому-то они покажутся обычные груды камней, но я знаю, что это ключ. Видишь? Одни камни длинные, а другие короткие. Это ноты. Какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает в ротов в подлунные норы. Но не понимаю, как именно. Прямиком в нор новое побочное задание. Найдите артефакт. Ух. Маленькая сумка. Приключения. Ну, это кто-то из этих Моки. Есть же вот NPC тут вот даже. Неужто нам туда придется тёпать? Фу. Артефакты, да? Вот тебе и артефакты а чё эти светлячки мы за них зацепиться не можем вообще капец что за бред а как мы вниз мы можем спрыгнуть а у меня дерево туда стоит ренушки там да Ноты. Ноты, ноты, ноты. Ты думай, как все отворить то mm -hmm. Какую комбинацию тут надо? Вот кто знает? Может, вон ту самую крайнюю, потом. Давайте пробовать. Короче, если три, три на три, девять. Ага, конечно. нифига uh -huh. интересно очень интересно я думаю мы наверное сегодня вот на этой фигне закончим я тут потренируюсь глядишь смогу это все угадать и в следующий раз мы отсюда начнем и откроем эту дверь и получим какое-то новое умение, судя по всему. И будем true папки нагибаторы. Ну и, возможно, не только способность получим, но кто-то еще. Вот. Так что как-то так. А может быть это чисто вот откроет нам вот эти врата, которые чисто... Чисто снизу. вообще не понимаю, что ему тут надо спеть. Ладно, всем спасибо за внимание, с вами был офицер и всем пока, до новых встреч.